Приветствую вас на канале Максима Черепанова Городе Краснодар. Сегодня с вами посещаем трехкомнатную квартиру в юбилейном микрорайоне в доме комфорт класса. мерседес Дом. Три комнаты. Стоит 4 миллиона 950 тысяч. Квартира большая. Заходим, сразу попадаем в коридор. Коридор где-то порядка 12 квадратных метров. Здесь хорошо становится шкаф. Сюда два издельных санузла. Гостевой, как говорится, санузел двух, в районе двух квадратных метров. Сюда выходит кухня. Кухня получается у нас в районе 14 квадратных метров. Из кухни лоджия квадратная, большая. По районе 6 квадратных метров, 4,5. А вид на реку хороший. Пойдемте посмотрим комнаты гостиная гостиная 18 квадратных метров она квадратная комната очень хорошо ставит мебель большой проем ходе дальше проходим у нас здесь ванная 6 квадратных метров в ванной комнате и здесь две спальни одна спальня 16 квадратных метров квадратная Спальня также в районе 16 квадратных, здесь 15 квадратных метров, она чуть-чуть уже. И со спальни выходит еще один балкончик. Здесь вид у нас открывается на э, сад ботанический сельхозакадемию. Э, здесь впереди старый фонд юбилейного микрорайона. Детский садик прямо под домом, вот он. он. Перейти. В чем удобство это расположение юбилейного микрорайона. Все в шаговой доступности, все рядом.